Одноклубники, всех приветствуем! Сегодня у нас на обзоре мотобуксировщик Букс Клаб с шириной гусеницы 500 мм и длиной 1250 Данная модель является самой короткой на 500 гусенице. Такая модель хорошо подходит для транспортировки в автомобилях с ограниченным пространством багажного места. Можно было перевозить в Ниве трёхдверный, так как длина 1450 буксировщика, она не влезает. А если влезает, то приходится двигать переднее сидение пассажира ближе к торпеде. На данном мотобуксировщике расположены две телеги вместо трех на стандартном, так как третью тут, соответственно, уже никуда не поставить. Конструкция рамы универсальная. Все подвески взаимозаменяемы, также можно поставить как подпружиненные склизы сюда и цельно-резиновые колеса, но уже не подпружиненные. Продели металлический трос, чтобы исключить переворачивание катков. Звездочки тут установлены 11 на 26 зубьев. Усиленная цепь идет в штатной комплектации. Также сделан отсекатель от снега, независимо, что он короткий либо длинный будет. Ручка бампер из трубы. Двигатель здесь установлен 13 лошадиных сил. На такие короткие базы мы не устанавливаем 15 сильные, так как он будет очень мощный, но при этом площадь опоры у него меньше, чем у стандартного 1450 под капотом у нас располагается это вариатор сафари бурановского образца, трансмиссия двухопорная, на самоцентриках ремень ставим чешский рубина арктика Размер гемня такой же, как и на других моделях. Это 33 на 14 на 1120. Также присутствует регулятор напряжения, чтобы фара не мерцала как на низких, так и на высоких оборотах. И светила стабильно ярко. Двигатель установлен на подмоторное основание. Что легко менять масло и заливать его. Ну и самое главное, это регулировать правильное расстояние ремня. Данный мотобуксировщик будет вместе с модулем толкач. Для этого мы вывели клевму, папу под капот. И также можно будет эксплуатировать его стандартным способом. Это отцеплять сзади сани. Паркоп здесь установлен негоходного типа. Фарклоп надежный. Выдерживает большие нагрузки. По площадку использовали это ПНД пластик вместо баклитовой фанеры либо листа металла. На этом мотобуксировщике багажный отсек соответственно меньше, чем на стандартной модели 1450. Но по крайней мере можно сюда поставить как канистру с бензином, рыбацкий ящик или закрепить какой-то рюкзак, то есть места -то, может для этого будет достаточно. Самое основное уместить сюда можно. Также присутствует перегородка и багажного отсека, независимо что модель короткая. Руль у данной модели под капот уже не убирается, и чтобы он убирался, надо делать короткий руль. Если сделать короткий руль, то уже будет неудобно им управлять из сани. Ну и на этот случай, если чаще всего управление будет происходить на модуле толкач, можно руль и скинуть. Капот дополнительно отклеили вибролистом, чтобы меньше было звуков от капота. Хоть модель и короткая, но также имеет сменный угол атаки при помощи ведущего вала. Мы не переставляем каковую тележку, не меняем ее положение. Если поменять положение телеги передней и задней, то может происходить такое. При сбрасывании газа морда буксировщика будет наклоняться вперед. Чтобы этого не происходило, высота угла атаки меняется у нас при помощи ведущего вала. Рама также сделана из профильной трубы 20 на 20 с толщиной стенки 2 мм, и где-то у нас присутствует местами профиль, это 20 на 30 также с толщиной стенки 2 мм. И в конструкцию уже профильную мы ввариваем пластины, которые вырезаем на лазерной резке, для более точных соединений. Вся рама варится у нас в кондукторах, то есть никаких перекосов, ничего там не происходит с ней. Рама надежная. Гарантию на раму даем 3 года. Рама профильная хороша тем, что она не боится ударов, в отличие от лазерной резки. Если нагрузка будет сверху, то профильная рама и рама на вазерной резке, они выдержат. Одинаковые нагрузки не согнутся, а вот боковые удары лазерная нарезка, к сожалению, боится. Профиль в этом плане будет надежнее. Капот у нас находится на навесах. От петлей мы ушли. Присутствует на каждой модели эта защита ведомой звезды от боковых ударов. Органы управления на буксировщике, это, соответственно, включение и выключение фары, улучшение двигателя, рычаг газа, резиновые ручки. Также на всех рулях мы устанавливаем посадочное место под чекло остановку. остановки. Тросик ходит мягко. После сборки мы все промазываем. Это молебденовская смазка, которая на морозе не встает. Специально для цепей, тросов и движущих элементов. Также хочу вам показать эту площадь опоры короткого мотобуксировщика то есть меряем рулеткой от соприкосновения катка с гусеницей где начинает давить на гусеницу То есть выставляем ровно площадь опоры у него получается если смотреть по катку это 60 сантиметров но когда вы прицепляете за него сани балакушу то соответственно задняя часть немножко нагружается и тем самым площадь опоры увеличивается где-то порядком до 70 сантиметров. То есть в любом случае вот эта задняя ветвь, она подприжмется ниже. И звезда, а, ведомая, уже подопустится вниз. Данный мотобуксировщик больше предназначен для езды по накатанных дорогах, по водоемам. Одного человека плюс небольшой груз он смело утащит в рыхлый снег. В отличие от стандартной модели 1450, короткой моделью легче управлять, легче его заваливать. На это потребуется намного меньше сил. Ну и самый главный фактор остается это погрузка мотобуксировщика в транспорт. То есть, чаще всего э, погрузка может происходить в одиночку. Таких коротких мот... мотобуксировщик развивает скорость до 40 км в час на нем смело можно разогнаться, э, например, тренашка от пятнашки уступает. Это только по старту. То есть, если, например, вы даже приехали на водоем, э, вытащили мотобуксировщик из автомобиля на стоянке то путь у вас будет проходить не по глубокому снегу максимум там, переметы будут по 30-40 см с которыми он легко будет справляться всем спасибо за просмотр с вами на связи был клуб владельцев мотобуксировщиков всем пока